Всем доброго дня. Вот я свои черенки прививал и решил снять видео, как я их прививаю и соответственно ставлю их на коренение. Вот мне надо привить черенок Страженский, а подвое меня Лидия Розовая. Или Изабелла Розовая, как ее именуют, каждый по-разному. Вот берем черенок, обрезаю его Ослепляю, соответственно, почку. Она мне не нужна, почка. Здесь, чтобы корни с ней не шли. И под сами узел. миллиметра два-три. Обрезаем. Обрезаем. И тут, соответственно, желательно острым концом к месту, где будет делаться срез. Для техники безопасности обмазываем пальцы. Чтобы не повредить. Вот скотч это время малярный. Вот. Берем нож вот. для кулировки. Нож хороший. Берем теперь сразу здесь на подвое. Я делаю сразу срез. В среднем где-то от 3 до 4. Сантиметры я делаю срез. Вот, отступаю так ориентировочно. И стараюсь нож, лезть поближе брать. Ложу на палец, это вот так держу, на палец ложу. И не так, а протяжным делаю срез. Раз, и все. И срез готов. Одним махом, одним протяжным. Сразу делаю здесь расщеп. Вот. Расщеп я делаю под сердцевиной и ставлю ее в воду. Для чего воду ставлю? Чтобы она была как бы в влажной среде. А привой я воду не буду ставить. Тогда вода, которая... Вот это время, когда я делаю здесь на... Срез будет делать на привое. Вода, исходящая из подвоя, будет переходить привой. Потому что привой чуть-чуть посушит. Тоже вот делаю 3-4 сантиметра. Так же самое. Врез. Сперва врез чуть-чуть. Обязательно надо врезаться. И потом сильным-сильным. Раз. И все. И срезаем. Одним махом. Делаем так же самое. Расщеп. Вот расщеп сделал. Сколько? На 2 сантиметра делаю расщеп. Многие делают поменьше. Нет. Я делаю на 2. Пусть будет запас. Он лишним никогда не бывает. И расщеп. Расщеп ставим. Видите, как, кстати, хорошо забегает. Если получится черенки разными диаметром, то лучше их, конечно, одну сторону хотя бы сравнивать, а другую сторону оставлять, как она получится. Одну сторону выравниваем полностью. Вот эту сторону, например, я беру ровно, а та сторона как получится, чтобы камбий совпадал на двух сторонах, и на подвое, и на привое. Берем кобежную нитку и обматываем. Почему нитку я беру? Я раньше пробовал ленту, изоленту, скотчами разными. Они слабо притягивают. И срастание плохо. Здесь можно сказать 99% из 100% у вас будет срастание. Обмотали. И теперь фиксирую. Фиксирую я вот так, вот так два пальца. И вот все завожу. Вот так раз. Завел. Все, узелок у нас показался. И теперь затягиваю. Раз. Затянул. И делаю обрезку. Все у нас черенок готовить. Пилочкой делаем бороздочки. Видите, как хорошо. И предотвращает. Ничего, не раните, ничего. Три-четыре бороздочки сделаем. Это такой получился у меня привитый черенок. Теперь мы ее опускаем парафин. Парафин разогретый был заранее у меня. И если вы хотите, чтобы толстый слой был парафин, не сильно разогревайте, достаточного Надите достаточно и рядом воду ставим холодную. Опускаем вместе с местом, где прививка, опускаем все полностью в парафин, вынимаем и сразу же в воду. Вот у нас получился результат. Подписываем, чтобы не забыть. Вот черенок готовый С вами был канал Делаем Сами 36. До свидания.